Добрый день! Хочется сегодня рассказать о работе компании Землечист, которые работали на нашем участке, делали дорожки, работали квалифицированно, профессионально. Бригадир и проработали работали очень дружно, хорошо руководили рабочими. Рабочие работали без устали, можно сказать, из 8 до 7, а когда надо и больше времени чтобы уложиться в тот план, который они должны были сделать. Хочется сказать, что работали дружно, и за неделю работ я ни разу не слышала, чтобы были какие-то крики или были какие-то конфликты между прорабом и бригадиром или между рабочими. И это очень ценно и очень дорого, потому что и рабочим было хорошо, и мне было очень хорошо. Еще очень хочется сказать заботливом и чутком внимании ко мне, как человеку за 65 лет, как сейчас говорят, потому что ходить было неудобно, все было изрыто, и участок у нас такой проблемный, им достался, вот, много воды, много грязи было, еще не повезло, что дожди лили буквально каждый день до целой недели, и все время бригадец ну, Сергей, все время запутливо и дощечку постя, положит так, чтобы мне удобно пройти. И все время напоминал. Я говорю, да я могу упасть, в что грязь. А у меня, знаете, так еще и Грязь-то это ладно, Он говорит, самое главное, чтобы вы ничего не сломали. Вот, и я хочу выразить благодарность фирме землячей, благодарность бригадиру Сергею Прорабу, Сергею за хорошую, профессиональную работу которая сейчас очень радует всех нас в этом доме. Спасибо огромное и творческих удач, и успехов в будущем. Спасибо.